Друзья, всем привет! Сегодня вашему вниманию мы хотели представить наш новый дуэт, который называется «Голодайки». А все потому, что мы выступаем за еду. И еще у нас есть один проект, мы думаем над этим, это шоу гигантских лилипутов. Потому что наш рост составляет метр девяносто без малого, вот. И сегодня, кстати, мы хотим предложить вашему вниманию рубрику... Прикольные песни-переделки под гитару. Если видео вам зайдет, пишите обязательно комменты, мы будем снимать новые выпуски. Погнали! Саша, как тебе вообще новые песни современные? Раиль, если честно, новые песни ни рыба, ни мясо, ни зима, ни лето. Давай с нелета начнем. Погнали! Время потрещать у следака. попадаешь жопу, остаешься там, бутылка. И Я в моменте, и пролетел в урмане, день я не заметил И я клею на своих дух и нос в пакете Миллион, миллион, миллион разных поз У окна, у стены, у двери на столе Я Ягода, малинка, оп, оп, оп Крутит мой живот, ну вот-вот, такая ты грустинка, жидкая как глинка, пукою глазами влево-вправо в потолок. Если тебе будет грустно, приходи туда, где прожали мы Если тебе будет пусто, Не плаги от а меня, Не влюбляйся, я не твой герой больно, позвони в покой Ты бухаешь так же, как и я Мой нарколог, вылечи меня И тебя вылечит, и тебя вылечит Твоя песенка спета, тебя посадят Я сделала больно, я подкинула яд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 Стон услышит район, соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом потолок вытирать до утра, это юность моя, это юность моя! Hey! Мы к вам заехали на час, привет, банджурплак, вы любите нас! Вот такое вот веселое видео у нас получилось. Оно вообще вышло спонтанно, на импровизации. Если вам понравились переделки, вообще песен, накидайте, какие песни можно еще переделать. Да, мы эту рубрику будем делать регулярно. Поставьте лайк, если вам поднял настроение, никого обидеть не хотели. Тупо просто позитив и эмоции. Добрый. Всем пока. Пока. пока.